Динамит, огнево. Так, все взрывать будем. Будем всех бомбить. И поджигаем, так сказать. Дочь, а дочь, Сеня. Хатуще пока. хату им подпалы, блять <свят> все подпалым. все исторический момент, все взрывается. Блять, пиздец получили нахуй. Бам, бам, бам, бам, бамби, бамби. По Постреляли посёнем. Делать <свят> насады, их подпаливать, подпаливать каждую насаду. На, на, гори, блять. <свят> Умереть всем насадым, Соня умри. <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> Я маленький насадный, понял? <свят> Я <свят> понял, блять. <свят> Избиваем их всех, боже, да едины его, сено подпаливать надо будет. Корову нас, коров нахуй, кор на скрыт, спалить надо, блять. Голема взрываем, убиваем, сенью убиваем сенью. Я коров отпалил, блять. Нахуй бзид. надо убивать питерского сенью, идиоти. Дауны, бля, что вы травите? Я не одного. Идиоты, бля, такие сенья, нахуй. Там даже мои фотки не ваших. Убивайте голема, убивайте голема. Вообще сенья есть, блять, я чьи текстуры поменял. Да, да, блядь, накрав тебе фотка, ты что дебил. А ты типа не знаешь, типа, что можно так? Ну хорошо, скинь мне и скринишот, блядь. Сейчас, <laughs> да, не Я бываю холем, я бываю холем. Не, ну сделай скринишот, верни скинь, блядь, сейчас. Да, хочу, я я так хотел <laughs> сделать, наверное, <laughs> подумал. Убываем холем, а важи на Ютуб. Все, мы убили Сенью. Важи на Ютубчик, чек, все.